всем привет с вами Оля и сегодня я снимаю видео на конкурс Стефани Колодкина я решила участвовать, я ей написала но это видео добавлено в видео ответы к этому э, видео ну к видео конкурсу я по моему самая первая нарисовала рисунок из участвующих по крайней мере в комментариях было написано что участвовало всего лишь три человека, да так мало у меня вообще меньше участвовало, участвовать будет по крайней мере для меня это вообще много в моем будет сейчас гораздо меньше. Итак, дальше я нарисовала таксу. У меня ее нет. Это моя хотелочка. И я ее увидела в первый раз у Фирузы Махмудовой. Фирузы 883. Эт, эту таксу, когда она мне будет будет Саманта Грейс. Имена у своих пэтов я поменяла, точнее, некоторых уже вообще никак не зовут. Вот. Я не срисовывала. Знаете, как некоторые делают? Срисовывала чисто. Я не срисовывала, я нарисовала ее сама. Ну, вот моя таксочка. Такая у получилась. Я вообще офигела, когда я нарисовала. Ну, я надеюсь, на первое место. Конечно, хочется. Ну, из-за 10 вопросов хочется и на третье. В общем, первое, второе или третье. Обязательно плюсовое хочу. Если будет еще. Ну, из них всех я хочу, честно, на... на первое или на третье. На третье я хочу, потому что 10 вопросов. Я хочу побыстрее снять. Вопрос-ответ номер два. Я, кстати, Стеф... Стеф... Стеф... Стефани, я тебе уже написал 10 вопросов. Еще под вопрос ответом твоим. Очень такая такса, няша. У меня получилось. В общем, он мне нравится. И, кстати, в инфомасе, вот видите, глаза это гелевая ручка, она, она полностью гелевая ручка. Тут я нарисовала сердечки. В общем, вот такая такса, Ставьте мне пальцы вверх. Короче, Стефани, пожалуйста. Я надеюсь, что я займу хорошее место. Надеюсь, что не второй. Я не хочу на второе место. Честно. Я хочу